спутники тли это муравьи садовые черные муравьи а также рыжие садовые муравьи иногда встречаются основная неприятность от них конечно же это вот такие вот кучки на газоне или на дорожках под плитками они свои домики делают а также то что они разносят и защищают тлю если бы не эти две неприятности, наверное, эти насекомые могли бы считаться для нас исключительно полезными, потому что они собирают и всяких гусеничек, личинок, жучков и так далее. Но, к сожалению, для нас муравьи садовые это вредные насекомые. В магазинах и на садоводческих рынках присутствует очень много препаратов от муравьев, но основные из них муравьин, муравьек, различные гели... Большинство препаратов на основе одного и того же действующего вещества диазинон. Фосфороорганическое вещество, оно же входит в состав таких препаратов, как медветокс, провотокс, базудин это все одно и то же действующее вещество диазинон. Фосфороорганика, ядовитая для людей, достаточно долго сохраняющаяся в почве, поэтому, в общем-то, и используется. Вы уже. Наверное поняли, что я не любитель химических препаратов Я сторонник биогенных и биологических Как у любого доктора есть любимые свои лекарства да, У доктора Пилюлькина касторка и йод Вот у меня есть два препарата основных, которыми я работаю Хомофитоверм Фитоверм, как выяснилось, прекрасно работает от муравьев В данном случае разводим его, исходя из 2 грамм на литр В лейку, примерно Обязательно перемешать И дальше его используем на муравейник Этот раствор Задача не просто полить муравейник Если мы просто польем, большая часть утечет в газон Нужно перемешать препарат с землей до консистенции сметаны вот зашебуршились муравьи, вот их коконы муравьиные То, что некоторые называют муравьиными яйцами На самом деле это коконы, в которых развиваются личинки муравьев. в данном случае будут матки, крылатые расселительницы Которые там через 3-4 недели разлетятся и образуют новые колонии, новые муравейники Вот чтобы такого не произошло, наша задача этот муравейник уничтожить Иначе муравейников станет в 10, в 100, а может и в несколько сотен раз больше. Мелкие коконы это обычные личинки муравьев будут, а крупные вот эти это самки-расселительницы. Вот так вот до консистенции сметаны. Удобно сделать это какой-нибудь тяпкой, рыхлилкой, пололкой. В данном случае можно и бамбуковой палочкой. Задача чтобы вся наземная часть муравейника была перемешана с рабочим раствором 2 грамма на литр фитоверма. У меня был случай, когда клиенту я рассказал, как это делать. Вот он мне через несколько дней звонит, через недельку там после этого, и говорит, Саша, вашим фитовермам наши муравьи зубы чистят, умываются, еще просят. Совсем он на них не действует. Что ж такое? Я говорю, ну хорошо, приеду, посмотрю. Приезжаю. У этого человека есть помощник Я да? говорю помощнику Ну рассказывай, показывай, как ты делал Он правильно развел препарат И просто полил муравейник сверху Естественно, все стекло в газон Муравьям практически ничего не досталось Я говорю, ну теперь я буду делать Давай тяпку Он дал мне тяпку Я вот так вот перемешал с раствором препарата Всю землю муравейника И говорю, ну потом позвоните мне, расскажите Надо отдать им должное они мне позвонили, сказать да, после вашей обработки муравьев не осталось. Вот. Но с плитками, с дорожками гораздо сложнее, чем просто с газоном. В газоне на месте вот такого вот пролитого фитовермом муравейника уже ничего не останется. Сюда муравьи уже не придут. А вот если под плиткой они находятся, с ними бороться гораздо тяжелее видите, у меня как палочка проходит глубоко, то есть там у них ходы достаточно глубокие. И вот все эти ходы нужно пролить, чтобы туда проник препарат. Больше здесь муравьи не поселятся, в принципе. Они могут поселиться где-нибудь там в других местах, но здесь они уже не поселятся. Этот участок немножко запущенный, неухоженный, но что делать? Участки все разные, хозяева тоже все разные, но здесь вот руки не дошли до того, чтобы постричь покосить газон ничего страшного, это все легко пострижется и тут приведено в порядок но чтобы муравейников не осталось здесь так же как и склей важна регулярность делать это надо не один раз все муравейники которые вы найдете вот так вот пролить перемешав до консистенции сметаны землю и следить раз в неделю, раз в две недели, проходить. Во второй раз муравейников будет меньше, они окажутся на новых местах, вы их опять же обработаете, потом, еще через две недели, муравейников будет еще меньше. И вот так в течение первого сезона, одного лета, вы можете избавиться от муравьев в значительной степени. В следующем году они опять появятся, потому что прилетят санки расселительницы от соседей, но их будет гораздо меньше, чем если с ними не бороться.